Здравствуйте, друзья! Меня зовут Дмитрий Третьяк, я миграционный эксперт. Сегодня хочу с вами поделиться статистикой, которую получил сервис по поиску работы сотрудников Уорки, проанализировав зарплатные ожидания своих соискателей в 2019 году. Учитывалось более 1 миллиона 700 откликов кандидатов на линейные позиции такие как, например, грузчик, кассир, водитель и так далее. В среднем граждане России стали запрашивать заработную плату на линейных позициях на 6% меньше по сравнению с трудовыми мигрантами. Так, например, по специальности водитель мигранты запрашивают в среднем 54,5 тысячи рублей, Заработную плату граждане Российской Федерации 47-48 тысяч рублей. Гражданин СНГ, который работает курьером, в среднем хочет получать 31 тысячу рублей заработной платы. Гражданин же России, работая курьером, хочет получать в среднем 29-30 тысяч заработной платы. По вакансии игрузчиков россияне претендуют на заработную плату в 24 тысячи рублей, а граждане СНГ претендуют на заработную плату в 26 тысяч рублей. Меньше всего эта разница ощущается в Москве и Санкт-Петербурге и их областях в основном. Существенная разница в процентном соотношении между ожиданиями в заработных платах проявляется в регионах. Почему так происходит? Вероятнее всего, потому что работодатели теряют доверие к гражданам России, которые претендуют на низкоквалифицированные должности. На протяжении многих лет, общаясь с работодателями, которые принимают на работу трудовых мигрантов, я сделал для себя определенные выводы. В первую очередь это отношение к алкоголю. Многие работодатели, которые принимают на работу низкоквалифицированных работников, говорят о том, что граждане Российской Федерации... Спустя там некоторое время работы, и получив первые деньги, начинают пить и прогуливать работу. В отличие от них, мигранты в силу либо того, что они приехали именно для того, для того чтобы заработать деньги, либо в силу своего вероисповедания, они негативно относятся к алкоголю и нацелены именно на работу. На некоторые низкоквалифицированные должности работодатели принимают исключительно мигрантов определенных национальностей, которые зарекомендовали себя как хорошие работяги. Можно сказать, что на сегодняшний день трудовые мигранты монополизировали сектор низкоквалифицированных должностей, так как если мы обратимся к статистике, за 2016 год было поставлено на миграционный учет 14 миллионов триста 337 тысяч трудовых мигрантов, то есть иностранных граждан и лес без гражданства. А в 2015 году эта цифра составила уже 15 миллионов 710 тысяч иностранных граждан и лес без гражданства, то есть в среднем выросла больше, чем на миллион и триста тысяч. В то же время количество граждан России, претендующих на низкоквалифицированные должности, не увеличилось. И поскольку монополизация сектора низкоквалифицированных работников продолжается со стороны мигрантов, они начинают устанавливать здесь свою ценовую политику и свои правила игры. С вами был миграционный эксперт Дмитрий Третьяк. Подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт, там намного больше полезной информации. Сайт мой найти несложно. В поиске Яндекса забейте Дмитрий Третьяк, мой сайт будет на первой строчке. Всего доброго. Удачи вам!